У позвоночных животных эти отделы развиты по-разному, это связано с уровнем их организации и образом жизни. Движение рыб в воде очень сложны и разнообразны, поэтому у них особенно хорошо развит мозжечок, отдел заднего мозга, ответственный за координацию движений и ориентацию тела в пространстве. Поведение птиц значительно сложнее, чем поведение рыб, земноводных и пресмыкающихся. Они строят гнезда, насиживают яйца и выращивают птенцов, защищают их от врагов, учат летать. Перелетные птицы совершают длительные путешествия в места зимовки и обратно.